Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и мы продолжаем проходить Dying Light 2 Stay Human на высокой сложности. Так, мы наконец-то попали в город и повыполняли уже такое, на мой взгляд, большое задание, сюжетное, э, в прошлой части прохождения. На этот раз, на этот раз у нас, у нас, у нас, у нас, у нас много чего уже открылось, вот, можно обратиться к Харперу, то есть к бывшему ночному бегуну, потому что, ну, еще есть какие-то, конечно, побочки, оказывается, у нас здесь и быстрое перемещение, это прям вау. Ну, а в общем, да, уже есть что посмотреть в городе. Вот, если что, можно, в принципе, просто продолжать выполнять сюжетку. Потому что вот этот контент из дополнения, или, так сказать, не из дополнения, а, лучше говоря, из обновления, можно поуполнять и позже. Давайте так и сделаем. Поэтому продолжаем выполнять конкретно сюжетку. Так, сюжетка у нас задание приказа. атаковали закусочную. Нейтральная... Так, поговорим с тобой. Как тебя зовут, я забыл. Где ты научился Лон, драться. Да. Где? Когда был пилигримом. Выбора не было. Во время странствий, да? Да. Ты когда-нибудь задумывался, как они сделали нас такими? Сильными? Скорее ебанутыми. Ну да. Ебанутыми и сильными. Может, выясню, когда найду Мию. Что дальше? Роу может знать, как получить доступ к этой чертовой базе данных. Вот, отнеси ему этот приказ. Только не потеряй, или Джек спустит с меня шкуру. А ты что? Я присоединюсь, но сначала мне нужно к Фрэнку. Ты его видел. Он еле держится. Давайте поспрашиваем об этих персонах, начнем с Мэтта. Джек, командир. Доверяешь ему? Джек Мэт умный мужик. Но немного самовлюбленный. А о чем это ты? Ну, он всего лишь майор, но сам себя называет командующим. Но он рассказал нам, где Роу, и дал шанс найти терминал ВГМ. А на остальное плевать. А кто такой Роу, я так и не понял. Что насчет этого Роу? Знаешь его? Роу? Слишком хорошо знаю. Он отличный командир. И ебанутый. Почему-то многие говорят, что мы с ним похожи. Однажды Джек отправил его взвод в место, которое оказалось темной зоной. Люди запаниковали, и, возможно, они бы не выбрались оттуда. Но Роу не растерялся. Он приказал всем отойти назад и начал стучать палкой по бочкам, привлекая этих уродов. Это был самоубийственный план Но главное Это был план Его бойцы снова смогли собраться Если бы ночные бегуны еще существовали Фрэнк точно бы его взял Нормально так Элемент отвлечения, скажем, да? Так, ну а что Фрэнк? Значит, от Фрэнка Особой помощи мне можно не ждать Ты не знаешь, о чем говоришь Он был ночным бегуном Хотя теперь, когда напьется, он даже не может правильно это сказать А бегуны не пережиты к истории? Вот-вот, хороший История вопрос повторяется во благо или во зло Но легенды Говори, нет. что хочешь Я верю, что когда время придет Если время придет, Фрэнк будет на высоте Кто знает, может он предложит и мне вступить в клуб Хорошо ну, в общем, надеюсь, что мы Фрэнку как-то поможем возродить э, ночных бегунов. Хотя, мне кажется, это... Это вряд ли произойдет. Но ну, ладно. Что будет, то будет. Окей. Хорошо. Начни с острова Калверт. У миротворцев там застава. Окей. Луан, знаешь, что в старом Велидоре я вступил в конфликт с Айтером. Да. Я взорвал ветряк миротворцев. Мы друг друга недолюбливаем боишься они узнают что ты сделал да ты разве не слышал что говорил джек расслабься здесь никто не связан со старым Велидором. Блять. а если такие и есть к тому времени мы уже найдем то что ищем и будь на связи принято партнер жесть жесть жесть жесть как, Я что-то сомневаюсь, полагали, что им прям будет похуй. Быть из гражданских нас эм, потому что мне кажется реально лучше им не знать на самом деле, что конфликт у нас произошел. Иначе, иначе реально беда. О, паркур. Уровень повышен. Так, что купим? Прыжок от стены или забег по стене? Соединять идти к так или бег? По стенам в более сложные элементы это нам надо <звук> так а что получается у меня теперь четвертый уровень снаряги может быть да у меня а есть абсолютно все что тебе нужно О, как раз слишком э... много не бывает давай-ка мне все компоненты бро и я пойду Всегда держи при себе запас этих штук. Okay, okay. Окей, окей. Так, что? Чуть... Низкие цены, высокий спрос. Здесь ты достоин oh, всех моих товаров. Хорошие, кстати, вещички продаешь. Слушай, так у меня нифига бабла не хватит. <laughs> это печально, конечно. Фу, я их только что распродала все, отлично, наверное. Вот еще продадим лишнее отдельное. То, что доктор прописал. Бля, вот бы лук еще нормально. Приходи был. ко мне как-нибудь снова, Да, да, да, я приду, наверное. Когда-нибудь, возможно, но я сомневаюсь. Так, тут главное не упасть. Так, про план используем. Я ведь Правильно помню название этой штуки. О, о, о! Великолепно. А почему вентиляторы не сработали? Неужто реально сейчас хуйня какая-то? Блять, а это что такое? Кто ящики поставил? Что за пиздец? Блять, вот как не стыдно, а? пиздец, совсем охуели. Так, я считаю, нам нужно прибить тут тварь Которая расположена на расстоянии 20 метров от нас Луан, я возле острова Калверт Отлично, я от Фрэнка тоже туда отправляюсь Если узнаешь у Роу, где терминал, сообщи мне Ты найдешь сестру, а я найду имена уродов для моего списка И все будут довольны Кроме твоих жертв Им будет не до переживаний так. Блять, отъебитесь. Ребятки, отъебитесь. Я хочу залутать эту тварь. А -а -а, пиздец. Давайте на шипы всех. И тебя тоже, дружок. Давай. Давай на шипы, давай на шипы, говорю. Все, молодец. Умница, вот вообще молочек Так, это мы тоже забираем У нас, кстати, тут оказывается Копье есть, вау Так, так, так, куда надо Я забыл, пойдите, напомните А, вот, 190 метров Хорошо Так, что у нас здесь? Какое-то неизвестное место Ага Так, танк. А, а залутать-то его можно, а? Нет, он уже залутан, к сожалению. Unfortunately, как говорится. Так, кстати, а почему крикунов тут нету? Неужели это все исключительно из-за того, что сейчас утро начнется, вот и все? О! О-о-о! Да кто тут бегает-то, а? Блять, бегун ебаный. Все, пойман. Красава. Вот тут еще у нас какое-то событие через 50 метров. Уже 40 даже. Но ресурсы тоже нам нужны. Вот так, забираем ромашку всякую, смолу и прочие-прочие компоненты для крафта, там зелицы и прочее-прочее-прочее Я так люблю это слово «прочее», потому что оно прям экономит время Но, к сожалению, оно у меня вошло уже в такую вредненькую привычку Как говорится, слово «паразит» Так Вопрос А как убить ту тварь? Ай, блядь! Пиздец, я думал, у меня все хана. Так, у нас есть шоковые стрелы, можно взрывные попробовать скрафтить. А давайте реально сейчас сделаем взрывные? Где? Где? Где они? Блять. а вот. О, -о, О, то что надо. Блять, какая страшная хуйня, пиздец. Блядь. <свист> Сука. Почему оно такое сильное? Это же пиздец какой-то. Блять. Пиздец. Блять. Ёбаный ваш рот. Не я, я не знаю, как это убить. Это очень страшно выглядит. Блять. Падай. Почему не уходит у него здоровец, а? Блять, я не знаю, что делать. Это, это какая-то страшная хуйня. Блять. Пиздец, а реально, а чем тебя бы уебашить, дружок? Ты какой-то совсем жесткий. Я даже вообще не буду что с тобой делать. Ну ладно, попробуем шоковые стрелы, авось поможет. Даже какие-то ядовитые есть. Какие-то есть ядовитые стрелы. Так, тебя можно просто столкнуть, дружище. Блять! Блять, Сука! Какая... Ну что?! Хули ты, блять, умер, долбоём! Пиздец. Блять, это какая-то ёбаная страшилка. Я вообще вахую. Так, у нас есть событие внизу. Вот как раз сейчас и проверим, что там да как. Иногда я просыпаюсь и не помню, что было падение. Только в такие моменты я могу улыбаться. А вот здесь он приземлился нормально. Он это вообще бред какой-то. Ой. Все. Отлично, я считаю, сейчас будет. Так, лучше здесь обычные стрелы использовать. Блять, ну нормально ты камень бросил, бро. Фига, бро, ты там быстро забрался, конечно. Все, время умирать. Так, какие-то мутанты. Сейчас, дружочка, прибьем этого. Все, умер. Красава, молодец. Это что такое? Блять, это стрела, которую не подобрать. Ну что за хуйня? Блять. Почему она в текстурках застряла? Это несправедливо, я считаю. Да, я хотел быть хитрым, а игра сказала, хуй тебе, да? Блять, совсем обидно как-то. Так, 150 метров до цели получается. У нас еще погода поменялась в худшую сторону. Э, аж так э, замыленный экран, что вообще не видно ничего почти, что... Так, в общем, э -э -э вот застава миротворцев. Осталось долететь. И вот мы на месте. Главное еще приземлиться, более-менее. А, ну, почти. Ой, там какая-то хуйня опять появилась 73 метра. Это ж пиздец. Я, я, не, я туда не попросил. Я, я не выживу нихуя. У меня там Гандоша, пиздец как -то. Лейтенант Роу? У меня приказ от командира. Я не Роу. Он ушел со своим взводом в Нью-Даун-Парк. Я лейтенант Грейди. Зашибись. Поиски продолжаются. О чем ты говоришь? Покажи приказ, сынок. на передать его лично Роу. А я Роу, когда Роу здесь нет. Это зовется субординацией. Давай. Понятно, Заместитель. Какого черта? Командир сказал, почему нас отводят в центр? Он, знаете ли, ничего мне не объяснял. Я простой посыльный. Задумал. Ладно, парни, собираемся. Нам приказали отступить. Возвращаемся на базу. Что? Мы бросаем эту заставу? Не задавай вопросы. Здесь ты не спрячешься за юбкой Мейер. Вы, вы нас бросаете? Ш... Что нам делать? Мы беззащитны. Иди раздай оружие выжившим и уходим. Советую не жалеть для них оружия. Ренегат отправили в рыбий глаз целый отряд. Есть еще какие-нибудь гениальные идеи? Один вопрос. Где мне найти Роу? В Нью-Даун-парке. Но не уверен, что они добрались. Отнеси ему это, скажи, я уже занимаюсь. И лучше ты, чем я, дружище. Роу выйдет из себя, когда это прочтет. Я должен жизни спасти, а не свою потерять. Блять. Сволочи. У нас нет ни шанса. Мне очень жаль, но у нас приказ. Вы не можете нас бросить. Если придут ренегаты, мы все скоро погибнем. Полегче. Мы дадим вам оружие. Так, так, так. Короче, что делаем? Делаем... Делаем аптечки что без аптечек вообще туго жить как-то можно еще один бумстик сделать хотя от него толк мало так делаем лекарство и пойдем сейчас дальше и готово все погнали Оп. записка так объявление о поиске стеджера за идиоты их приказы заставит жизни гражданских под удар. Эй, что не так? Опа. опа это. Опа, опа. Все это. Мы должны защищать людей. Похоже, они засали. У них всегда была кишка танка. И теперь мы должны бросить беззащитных людей на милость мясника? Я терпел разное дерьмо, потому что верил в нашу миссию. Похоже, я один. Мы должны остаться и защищать людей. А с кем-то еще можно тут поболтать, а? Так, получается, нет. Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. чему вражда? Постирлаем мира. Так, все. Угу. Все, что могли, то сделали. Луан, я иду в Ньюдеон Парк. Роут отправился туда. Никак не пойму, зачем ренегаты напали на рыбь глаз. У них есть свои лагеря, но мясник не нападал на рыбий глад никогда. Даже он уважал ночных бегунов, но не представляю, что творится у него в голове. Ой, блять. А тем временем у нас началась погоня. Начинается мясник. лютый пиздец. Расскажи мне о нем. Полковник. Он командует ренегатами. Это он блядь. приказал залить город химикатами. Тогда погибли мои родители. Блять, как он так Приземлился, пиздец Меня эти твари подбили Со спины и По итогу какой-то Пиздец произошел Значит так ты и попала к вальцу? Примерно Трэш У меня весь этот диалог Вообще пропал Нет Я помню только больницу Боль и огонь Перед тем как нас сми разлучили так вот почему ты ее ищешь. Кроме нее у тебя никого нет. Сосредоточься. Ладно. Ладно, крутой парень. Кто последний, тот лох. плох. Эм, ладно. Хорошо. 100 метров как раз до цели. А тут еще какая-то хуйня появилась. Она по пути как раз. У. Все, не упал? Не упал. Молодец. Сейчас мы тебя прикончим, Помоги! банши Блять Подожди, пожалуйста Так, все, великолепно Сейчас я попробую тебе помочь Я, конечно, проиграю эту условную гонку Но похуй, ладно Блять, мужик, а как тебя забраться-то? Не забраться, а добраться. Ну и в том числе, ладно, забраться. Блять, у нас тут 20 секунд еще. О, уже меньше. 10, 9. Блять, Эйден. Вс ⁇ Опыт зато получаем. Опыт. Опыт это важно. Блять, опять та хуйня появилась. Что это ж пиздец. От меня? Это от меня. Да, да, да. Давай сюда. О, усилитель ярости вообще. Но мне кажется, он мне вообще не поможет. Так. Ну что, есть мне смысл попробовать эту хуйню убить, а? Мне что-то подсказывает, что нихуя. Но посмотреть еще раз на нее хочется попугаться, так сказать. Кстати, сколько ж там лута вообще? Охуеть можно. Пиздец. Пиздец, вообще. Я. И, и, как. Э, вот э, я даже не знаю. Мне кажется, туда вообще бесполезно лезть. Чисто попугаться. А, ну еще это темная зона, да? Ага. Карантин, блядь. А что если бить вот так? Блять произошло что за пиздец как кувалда достала меня это же это же анрил блять пошел отсюда хуйня ебаная, уходи блять блять еще какая-то хрень ко мне прибежала уходи уходи давай давай давай о так, надеюсь, никто ко мне не подбежит Я буду так тебя еб ебашить Почти, почти, почти, почти Так, лук берем Просто целимся, блядь, в пах Хотя ладно, стрелы стоит скрафтить Ну или хотя бы сейчас ядовитую использовать Давай, сдохни, сдохни, тварь Сдохни, говорю Надеюсь, ты реально сдохнешь Все <связь> Какая прелесть ясно это какие-то гнезда просто здесь так берем крафтим еще раз эти шоковые стрелы их надо да я получается в нашем случае то что здесь эти чертовые громилы а, -а, -а, -а, -а? Этого надо еще, товарища, прикончить. Блять, Пиздец. Да как он меня сквозь текстуры бьет? Это же Unreal какой-то. Давай, давай, ползи. О, великолепно. Все, минус. Блять, кто приперся? А? Умрите, умрите, пацаны, умрите! Так, а, все-таки шоковые стрелы. Иначе вообще никак Так, почти, почти Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Фух, все Так, хилимся Хилимся, еще используем э, усилитель иммунитета Фух, нормально Так, пусть трупики эти растворятся О, отлично, великолепно. Осталось вот эту тварь прибить. Так, надеюсь мы выживем, надеюсь мы реально выживем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Помирай, помирай. Время умирать. Все, Редди. Сейчас все ресы заберем. О, вообще шикардос, я считаю. Блять, как то дохуя всяких тварей все-таки сидит, пиздец прям. рис кровавый. Сомневаюсь, что кто-то захочет его жрать, но ладно. Кровь, ну ничего страшного, главное, главное это промыть вот и все. Так, давайте как раз заберем эти все трофеи. Так, 60 метров, 50 метров. Вот, вообще шикардос. О, зараженный, побежден. Так, здесь можно убежище сделать. Вот как раз сейчас... Тогда установим нормальный иммунитет. О, великолепно. Паркур повысили. Паркур. Что возьмем? Что возьмем? Давайте возьмем... А. Давайте возьмем прыжок от стены. Все, теперь можно... С этими подраться с товарищами Вы Чувак сам ну да потому что я знаю что я уже как бы тут при... э, имею преимущество о, лук получше есть, вау, спортивный даже так, у нас утро начинается, а там еще какое-то событие хе О, как красиво умер. А это что у нас? А, это просто кабель. Я уже подумал, что-то крутое может. Так, я предлагаю сходить туда потом. Сначала вот это вот. Так, а где-то еще стрела была, по-моему, нет? Не говорите мне, что она опять по текстурке убежала. Ну ладно. Что ж поделать-то? Открывай новый меня, год! Пожалуйста. Я ищу лейтенанта Роу. Видел его? Кто ты? Зачем он тебе? У меня приказ от майора Мэтта. Лейтенант Грейди сказал, он здесь. Все хорошо. Где твой взвод и командир? Мы обустраивали лагерь, когда на нас напали ренегаты. Роу и другие, они убили нескольких. А потом побежали за отступающими. Ну, а ты? Я не мог угнаться за ними и отстал. А затем на меня напала еще одна группа. Что они здесь делают? Ренегаты никогда не нападали на нас в центре. Опа. Ох, блядь! Эй! Здесь еще пара крыс! Осторожно! Прячься! Идите к черту! Конечно! Уже уходим! Да, джентльмены! Убьем его! Блять! Будет весело, будет опять весело. Так, делаем эти блять почему ты не смог эйден отпрыгнуть в сторонку что за хуйня все будет весело а погодите я даже не те стрелы выбрал. трэш вообще так так так И так Блять Давай, давай, давай Эйден, эйден, эйден, эйден Терпи, терпи Все, молодец, молодец Так, ребятки Кого убить? Этого убить можно. Этот сам умер. Ну, вот, кстати, реально имба получается. Этот сам помер от света чисто. Так, а где-то еще стрелы были, по-моему, да? Но все равно какой-то, так сказать, кэшбэк в виде. Э, трофеев мы получаем Это вообще радует Безумно, причем Так, у нас здесь событие, кстати, прямо Под нами, да? Блять Ты, ты долбоеб, ебаный, блять Сука, надо было вкачивать Другой навык паркура Что за я, я, я, Как будто у меня умирать, это уже какая-то привычка Так, ладно, открываем дверь Эй Все чисто Вылезай. Так, где Роу? Лагерь должен быть там, на крыше отеля, на перекрестке с Ньюс Драйв. Позади здания есть лебедка, ты можешь ей воспользоваться. Если они еще не вернулись на заставу, то найдешь их там. Спасибо. Если сможешь сам добраться до базы, иди. И не давай снова загнать себя в угол. А я уже думал, что внутри можно будет полутаться. Но, судя по всему, нет. Луан, я нашел Роу. Он в отеле на пересечении Нью Вэлс Драйв и Верион. Поздравляю. Одна важная вещь перед встречей с Роу. Он пиздец, какой вспыльчивый. Ага, Грейди уже предупредил. Пока у него есть сведения о базе данных ВГМ, пусть злится, сколько влезет. А ты храбрец. Посмотрим, как пройдет встреча. Увидимся там. Ну, вспыльчивые люди это... Это тот еще геймер. Как видите, я, в принципе, сам вспыльчу. Так. По честному. Блять, тебе тут уже ебло сейчас разобьют. О. Так, метреса заб забираем. О-о-о-о. Наверху у нас ингибиторы. Это то, что надо. Это то, о чем я Почти готов. Все, готов а вот стрела забираем сейчас тебя освободим брательник все Инвентарь переполнен вообще жесть все так плохо да О. да все готовы можешь кайфовать Блять, а тот Челик вообще упал. Надо бы раздобыть новое оружие из арсенала. Это уже поизносилось. А -а -а -ха -ха. Так, задача обновлена. Контейнер, где у нас? Надеюсь, близко. Блять. Килимся Нифига ты, Челик! Нормально огнем плюешься. Освобождаем пленника идем а, дальше. Не да не за что. Кстати, ножей-то тут очень много, на самом-то деле. Как и луток. Бля, мне этот лут потом надо бы весь сбагрить. потому то, что его пиздец вообще, хоть жопы жуй. что, привет. Нашел Пока нет, но я наткнулся на ренигатов. Так. Брос, заражайся. Давай. Записочку берем. О! Вообще прекрасно Так, этого можно освободить Почему моя стрела оказалась здесь? Что за бред? Эээ, -э, где? Где ингибиторы? Алло А, наверху? Понятно Блять О! Вы сами Хорошо. справились, да? С этими разобрались. Проверьте, что с бойцами внизу. Есть, сэр, лейтенант, сэр. Ренегаток снаружи можно забыть. Ты их прикончил? Кто ты? Я друг. Эйден, у меня приказ от Джека это. Хера себе. Ну давай глянем, что у нас тут за подарочек. Отступить? Сейчас? Это, блядь, шутка такая. Знаешь, скольких я потерял, чтобы закрепиться здесь? Нет, лейтенант. Но у меня других лучших из лучших. Бортес убила больше тварей, чем весь отряд. Сьера и малыш Рон сражались со мной еще до падения. Они отдали жизни за этот кусочек города. А что теперь? Я должен отступить. Дайте попытаемся типа, успокоить. Слушай, я простой посыльный. Успокойся, поговорим. А я не спокоен. У меня полный, блядь, дзен. Я ходячая нирвана. <laughs> ну да, ну а да. муж конечно. будет спокоен, если я брошу ее тело на этой богом забытой земле. Мать Сьера и Браска будет спокойна, когда узнает, что ее дети умерли напрасно. Что я им скажу? Все это зря, потому что Мэтт прислал мне какую-то бумажку. Мы здесь воюем, а Мэтту ничего не стоит перечеркнуть все взмахом пера. Какая же это хуйня! Увы! Увы! Ладно, спрашиваем о базе данных ВГМ. Хочу получить доступ к базе данных ВГМ. Говорят, ты знаешь как? Знаю, но хули я теперь тебе должен это рассказывать. Я должен исполнять дебильный, но важный приказ. Убирайся. Господа, нужно собрать жетоны погибших. Это хуйня полная, но приказ есть приказ. Роу, подожди. Лоан, тоже пришла меня позлить? Ты меня знаешь, Роу. Нам с Эйденом нужна база данных ВГМ, И ты нам поможешь. Будешь тянуть, или решим все здесь и сейчас? Бля... Зачем вам база данных? Слышала, она хранилась на серверах в Центре управления обсерватории, но это здание было разрушено во время химатаки. Обстрелы шли все время, будто мы блядские гуки какие-то. Все уничтожено. Ясно? Вообще все. Не верите, сами проверьте. Господа, мы уходим! Не-не-не, я пока что уходить не собираюсь. Мне нужно забрать ингибиторы. Так, и давайте вкачаем, наконец-то здоровится. Вообще великолепно. Опять тяжело, я думаю, да. Так, инвентарь заполнен у нас, да? Ну, значит, надо что-то сбросить лишнее. Давайте это выбросим. Так. Сейчас. Э -э -э -э -э -э -э. Лута у нас все нету тут никакого. Можно поговорить с Луан. Что дальше? Дальше? <смешные> а ты не слышал? Похоже, этой базы уже давно нет. Не раскрыть нам тайну нашего детства. Я снова займусь уродами из своего списка. А ты... Ты можешь остаться в центре. Может, он ошибается? Может, Роу ошибается? Может, что-то все-таки осталось? Мясник сбросил химикаты. Это место груда токсичных отходов. Ты сдаешься? Ты глухой или тупой? Эти химические бомбы уничтожили там всех и вся. Пустая трата времени. Фрэнк был прав. Я слишком наивна. А что случилось с ренегатами? Что нашло на этих ренегатов? Почему напали на закусочную? Откуда мне знать? Уильямс – чертов маньяк. Мясник. И убийца. Он убил половину города химической атакой. А теперь направил своих людей в центр. Сразу как вальс включил свет. Вальцы и этот псих связаны Не удивлюсь, если они вместе все это придумали Ого Так А я все-таки пойду осмотрю обсерваторию Я пойду в обсерваторию Значит, ты пойдешь один Значит, разделяемся? Все хорошее заканчивается Мясник и остальные из моего списка Скоро тоже это поймут Я продолжу их искать И тебе не стоит здесь оставаться Эйден, мне жаль, что ты не нашел свою сестру. Да. Спасибо. Но Вальц остается. Он должен знать, что с ней. Сообщу тебе, если найду его. Удачи, гаджу. Удачи, Луан. Что значит, это ваша гаджу? Вообще не понимаю. Иди, нам больше не о чем говорить. Ладно, задание выполнили. Так, новое сюжетное задание Обсерватория Но выполнять будем в другой раз А на сегодня хватит Друзья, мы на этой ноте Пожалуй, что завершим Если вам понравилось это видео То поставьте палец вверх И обязательно подпишитесь Чтобы не пропустить продолжение Нашего прием, прохождения прием. На нас напали. Потом, потом, Дирка, потом а, Ну, в общем До скорой встречи С вами был Леонид Всем удачи, всем Пока.